Здравствуйте, меня зовут Шадрин Александр Александрович. Я главный врач клиники Доктор Сан, врач остеопат, врач-йога-терапевт. И сегодня я вам расскажу о том, как проходит в нашей клинике йогатерапия и чем она отличается от других методик. Ну, в первую очередь, у нас очень красивый, очень просторный зал, в котором вам будет комфортно. И э, в этом зале занимается не так много у нас пациентов сразу одновременно, то есть у нас небольшие группы, поэтому есть возможность следить за каждым из учеников очень внимательно. Ну и самое главное отличие, наверное, будет в том, что э, наши все занятия основаны на той методике, которую создал врач и который врач контролирует. Эта методика основана на моем личном 23-летнем опыте восстановления здоровья позвоночника, и, э, ну, как минимум несколько тысяч человек уже смогли убедиться в эффективности этой методики, и она очень проста, и эту методику может выполнить и с легкостью выполнить человек с любым уровнем подготовки и любого возраста. Поэтому у нас занимаются ученики возраста 13 лет и до 78 лет и даже 84 года это не предел для того чтобы заниматься по методике которая применяется в нашей клинике и а, я гарантирую вам что я гарантирую вам результат стопроцентный результат который вы получите в достаточно быстрое время буквально после нескольких занятий вы уже будете видеть и чувствовать результат и а, второе то есть это очень важный момент это вы не получите вреда потому что в основном та йога которая преподается в других студиях она никакого отношения к нормальной физиологии биомеханики не имеет чаще всего она приносит вред то есть достаточно подготовленные люди они могут с этим справиться а те чьи тела недостаточно развиты они могут получать место пользы вред, причем этот вред, он через какое-то какое время начнет ощущаться. Потому что те же самые связки, те же самые суставы, мышцы, они не сразу, только при острой травме они сразу могут проявляться. Но если человек тренируется неправильно, то спустя только годы он может увидеть, что он шел не туда и получить неправильный результат. Вот этот момент, он у нас полностью исключен. То есть мы 100% гарантируем, что каждое из этих, тех упражнений, которые мы э, здесь делаем, оно пойдет на пользу человеку. И наша задача контролировать как раз этот момент, за что мы и отвечаем. Поэтому мы ждем вас в стенах нашей, наших йога-терапевтических классов и гарантируем вам, что вы получите исцеление проблем и не только со спиной, не только с опорным двигательным аппаратом, но вы получите другое качество жизни и здоровья, другое качество эмоций, другое качество там, пищеварения и так далее. И в рамках наших йога-терапевтических классов идет обучение правильному питанию, правильному движению и дается очень много полезной информации, которая поможет вам быть здоровым. Ждем вас на наших занятиях.